Всем всем привет ребята, с вами Дима И сегодня мы поиграем в FNAF Plus фанатскую версию этой игры Которая еще даже не вышла Ее создал один человек за три дня Но вообще он пытался этот FNAF Plus делать за несколько недель Но потом просто ее полностью пересоздал с нуля за три дня вот. и сюда добавил все обновления те которые он делал раньше в общем-то э, начинаем нажимаем интер я честно признаюсь ребята я сразу же погнал в экстра и смотрел скри и скримеры чар эти эм, ну, всех персонажей так, фокси там и т.д.п. но фокси конечно были гол значит нажимаем назад не новая игра, да, а вот это вот ночь вторая, это я с помощью комбинации просто зак закончил. В общем-то, начинаем новую игру. То есть, я даже первую ночь не прошел честно. То есть я просто комбинацию клавиш нажал, и все. Первая ночь, 12 часов. Так, у нас уже видно тут Энергия 99% И используемая энергия зеленая. И вот наши аниматроники, которые там стоят На самом-то деле Не будем смотреть так долго на них И будем смотреть на Фокси, потому что Фокси у нас хочет на нас напасть Так, вот здесь если все будет на него смотреть, но, по-моему, он неактивный. Так, нужно, нужно держать в курсе этих аниматроников. Ну, но они пока что не действуют, поэтому все хорошо. И у нас тут есть часики. часики. Который нам показывает время. Вот этот наше. И тут у нас написаны правила. Не выключать свет. Не использовать свет. Короче, что-то там. Что-то там написано. Какие-то правила. Кстати, этот весь офис, как говорил создатель этой игры фанатской. Um, это он делал только в блендере, там, где я тоже делал, делаю анимации. Нам нужно ждать наверняка двух часов. Чтобы... Чтобы аниматроники походили уже. На самом-то деле, я четко как-то уверен, что здесь есть баги, которые, не работ... Ой, которые будут работать в ненужном, в ненужном месте. И здесь помогает том, что аниматроники к тебе стучат. Я что-то так нервничаю. Здесь также существует баг, что они, э, настройки игры они не сохраняются. Вот они вообще не сохраняются, то есть перезайдешь в игру, и они будут такими же полмалучами. Главное сейчас смотреть за Чикой, которая вот здесь может быть в любом случае, в любом месте. Я, я сейчас даже боюсь что-то либо делать. Блин, это, это экстремно, это честно, сейчас такое что-то выбежит на тебя. Но на самом-то деле здесь, ну в первые ночи здесь не страшно, но, ну типа ты можешь пройти эту ночь, но дальше. Частика ко мне подойдет. Я в этом уверен. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, так, так. Смотрим на нее. Нет, нет. Блин, мне кажется, сейчас... <смех> мне кажется, сейчас она... Подойдет ко мне в тот момент, когда я буду в камерах. Я не услышу тот звук, когда она ко мне стучит. Хотя я могу комбинацию клавиш нажать для прохождения ночи, поэтому... <смех> поэтому тут как бы... Ну ничего, да, как говорится. Так, у нас здесь ничего нету, ничего. Так, так, так, так, так. И Бонни куда-то ушел, непонятно куда. Бонни, ты где? Я тебя вообще даже не вижу на камеру. Вот первый ФНАФ. Первой ночи он был сложнее, гораздо сложнее. То есть уже в два часа аниматроник мог быть вот и Тут уже пять часов и... и ничего не происходит. Так, ладно, давайте ждем. Ждем мы что-то, понимаете ли? Я не знаю, что, чего мы. Ой, блять, я обосрался. Я, я, хотел, я хотел ноутбук. Я хотел ноутбук возле себя поближе поставить. Я, я прям так не ожидал, что в этот прям момент, когда я хотел ноутбук поставить, такое будет. На самом деле мне даже нравится этот фон. Но жалко, что этот фон нельзя изменить на любой какой-нибудь. На аниматроников нельзя изменить. И ТТТП. А, ну, было бы прикольно, если бы можно было изменить тему. И с настройки бы. Настройки бы вот эти вот все сохранялись. Потому что они не сохраняются, и это неудобно. Ну ладно, давайте идем дальше. Ой, и чуть новую игру не нажал. Если бы я сейчас нажал новую игру, вот бы я сейчас орнул. <смех> <смех> так, на этот момент, по-моему, у нас Фокси активируется. Вот, по-моему, Фокси должен, должен активироваться. По-моему, здесь должен быть. Ой, да, Фокси здесь действует. Тогда вот так. когда вот так. Почему Фокси работает начал до второй ночи? Хотя в, в ФНАФ-1, Крипи, Он тоже работал на второй ночи, поэтому чему я удивляюсь? Ух ты, еб! Черный театр! Ага, то есть Фокси вот прям слева будет стоять, если он будет готовиться. Так, Бони здесь. Блин, это... Непривычно играть. Потому что в оригинальный ФНАФ 1 я не играл вообще почти. Ну, играл, конечно, но прям чтоб на видео я не делал это. Ой, ой стоять блин как же непривычно а здесь фредди он по моему по моему я не, я не не не знаю но он двигается здесь беззвучно тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо это это еще и бонни уже тихо тихо давай фокси тихо ко мне Этот, это, это у нас Бони, да, да, да. А? Да нет, там, блин, Фокси. Дибони, пожалуйста, я не хочу. О, спасибо. Ну, и также здесь дверь его дверь нельзя закрыть, просто нажатием. Как говорит создатель. То есть тихо. тихо, тихо, тихо. Что-то сильно-сильно боюсь. О, круто, так. Да. Так, мы уже прошли две ночи. Давайте просто для прикола попробуем пройти третью ночь, если у нас получится. Я, конечно, не уверен в этом, потому что я даже в свои... Я не, я, я не уверен в том, что я даже... чтобы у меня вообще получится эту его игру вообще против в жизни. Я такая писька-утка, если честно, потому что я ничего не в этих играх делать, вот когда тебе нужно защищаться. Это, конечно, мне очень сильно мешает. Ой, здесь Фредди должен быть активен, Да. Здесь также все камеры пронумерованы. Ой, там так. И если чё, ребят, я играю без наушников и я не слышу, с какой с какой стороны это происходит. Блин, я так нервничаю сейчас. Ой, ой, там Фокси уже хочет на меня напасть. Но нужно, конечно, в этих играх чувствовать себя в нормально. Тихо, спокойно, спокойно. Если что, я держу иногда заряд. Чтобы у меня все не... не просралось. Да? Давай, Фокси, бежи. Иди отпускай. Пройди, нету. Тихо, тихо, тихо, тихо, блин, капец, как стрёмно, а. Стоять, не пущу тебя. Так, давайте мы... Торчика, уйди отсюда, блин, ты меня пугаешь. Ой, блин, сейчас не убьют. Там же у меня и заряда мало. Так, Бонни там, хорошо. Хотя, знаете что, я на самом-то деле закрою. Я просто боюсь, что Фредди сейчас может на меня напасть. Капец. Уйди отсюда. Вот. Хух что ты так сильно молчу и так нервничаю. Тихо, тихо, тихо, блин, блин, капец. как-то сравни слово сейчас откуда это Иди отсюда, во Фредди я не хочу чтобы ты меня пугал Стоять. не пущу тебя сюда Так, отлично, мы выживаем, выживаем, отлично Теперь нам можно просто здесь так сидеть, наверное Так, наверное, неинтересно Ой, я, я сейчас дернулся чуть-чуть, чуть-чуть, но было Хух, так, ребята мы прошли, мы прошли три ночи, и у нас уже доступна четвертая ночь а, прохождением. Вот я думаю, что на четвертой ночи а, будет сложновато, и меня кто-то там напугает. Вот я в этом прям уверен. Да, короче, в общем-то, вот такой вот он... Ой, подождите. А я сейчас хочу проверить. Ладно, или я уже потом... Короче, я забыл посмотреть смотреть на видео для себя. А, Есть ли у меня полоска сверху? Да, ну ладно. В общем-то, всем удачи, ребят. А, и мы продолжим обязательно в следующий раз. Всем пока и удачи.